Неудобство было в том, что постоянно при работе вот эти вот губки терялись. Друзья, всех приветствую. В этом видео речь пойдет про вот такие зажимные струбцины в виде прищепок. Если вы собираетесь их покупать, китайские, у них есть кое-какие недостатки. Но в то же время и достоинства. Эти струбцины у меня достаточно давно. Зарекомендовали себя с хорошей стороны, но у них есть вот недостаток. Смотрите, вот эти губки... Изначально вот никак не крепятся вот здесь, как на полноценных фирменных струбцинах. Что я сделал? Я взял просто-напросто вот в эти основания полутора миллиметровым сверлом засверлился. Также вот сюда в губочке, засверлился. Их установил вот на эти вот пластиковые крепления, которые здесь никак не крепятся, как вот в фирменных, опять же повторюсь. И болтиками вот просто вот сюда закрутил сейчас я вам покажу подробно вот раз так вот со всех сторон получилось все достаточно так неплохо очень крепко как в полноценных фирменных струбцинах, которые очень дорого стоят. Вот, допустим, Ирвиновские, да, или там какие-то еще там э, мелоки, да, стоят очень дорого. Тысяча рублей за одну штуку. А тут за пару 90 рублей вот я в свое время отдавал. Сейчас, наверное, рублей 100 стоят. Неудобство было в том, что постоянно при работе вот эти вот губки терялись. Опять же, повторюсь. Вот. сейчас они достаточно крепко уже закреплены с помощью болтиков вот такой лайфхак так что запомните если будете покупать вот так, такого плана струбцины дешманские дешевые да то у них будет вот недостаток связанный вот с этим креплением на фирменных почему-то сразу предусмотрены винтики на китайских нет ну и полезность этого инструмента она неоспорима в том плане что можно вот зажимать быстро, оперативно какие-либо материалы достаточно крепко схватывают они ну на, по быстрому если чтобы не морочиться простой струбцины там винтовой тут раз так прижал быстренько прихватил как третья четвертая рука и все и еще маленький лайфхак вот хочу здесь объяснить смотрите вот этот центральный винтик если его сильно затянуть то они очень тугие становятся вот смотрите очень тугие если вам надо что-то крепко прихватить вот этими струбцинами тогда подкрутите вот эти центральные винтики, чтобы вы знали, не каждый знает, просто многие говорят: ой, они такие слабенькие, такие хлипенькие. Нет, просто вот тут вот подтяните и все. Вот это и есть регулировка. Вот видите, я со всей силы их жму и они очень крепко схватывают. Вот. Конечно, их вот смотрите, видите, я вот, вот так вот стягиваю. Вот, видите, тяжело. И вот смотрите, губки на месте остаются раньше, без, этого, без этих винтиков они вот так вот оставались вот здесь <с> и терялись постоянно. Это очень неудобно, очень раздражало. А функционал вот этих прищепок очень такой существенный и важный для многих мастеров, кто понимает, да, очень выручает эта вещь. Так что обратите внимание вот на такой совет. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока!